Всем здорово! С вами Хидер 94. Сегодня у нас реакция на 55x55. На этот раз про Юджина. Давайте посмотрим уже сразу. И вот меня подбили, я упал сюда. <связать> ну Что это за место? Кругом вода. Эхо, Аврора, что с тобой стало? Кружится там кусок металла. Нужно сделать проход. Вот. А -а -а, кто там Поэтому берем всю волю в кулак И приступаем. Вот так, так, так. Точно, стиль какой-то тихо, тихо, тихо, тихо,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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ Своих видео мы показываем так, ну, только так, отборную... <ш> <ш> да, у него 55 и 65 хорошие видосы, получается. Да, ну мне пока... Короче, у него хороший очень... У меня слов уже нет. Отлично получилось. Д давай, продолжай в том же духе. До следующих видео.